Хотите заработать еще больше и выиграть крутые денежные призы к Новому году? Тогда прямо сейчас принимайте участие в суперакции для пользователей Surferner и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч рублей. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно быть зарегистрированным в Surferner, пригласить не менее 5 новых пользователей по своим реферальным ссылкам, Помочь своим рефералам установить расширение Surferner, хотя они могут сделать это самостоятельно, потому что все очень легко и понятно. И проследить за тем, чтобы они заработали в Surferner как минимум по одному рублю, что сделать крайне легко всего лишь за один день. Получите гарантированное вознаграждение 50 рублей, оно будет начислено за выполнение этих простых условий. И за каждых новых 5 пользователей, установивших расширение Surferner и заработавших 1 рубль, вы получите 1 билет участника розыгрыша. И чем больше пользователей вы пригласите, тем больше билетов вы получите. И тем выше ваши шансы на получение призов. Итак, в вашем кабинете, когда вы зарегистрируетесь, будет вот такой раздел акции. Розыгрыш 100 тысяч рублей. Здесь... Будут показаны ваши билеты, все ваши рефералы, которых вы пригласите, и здесь будет сумма, сколько заработал. да. И вот это вот зелененькое, видим то, что установлено. Это значит то, что этот реферал выполнил условия вам, да? и за первых пять участников вы получаете один билет. Как видите, да, два билета получены. И осталось здесь еще двум рефералам заработать по рублю. Чего осталось уже очень немножко. И получится третий билет и так далее. Вот, друзья. Значит, какие призы мы разыгрываем. Призовой фонд на 100 тысяч рублей. Первый приз 10 тысяч рублей. Два приза по 5 тысяч рублей. 10 призов по 1000 рублей. 20 призов по 500 рублей. 100 призов по 100 рублей. И 333 приза по 150 рублей. Это подключение статуса премиум на один месяц, который позволит вам зарабатывать больше, проще и интереснее. Времени немного, всего пару недель, потому что 27 декабря в 19 часов будут зафиксированы результаты розыгрыша. И розыгрыш призов будет проводиться в режиме онлайн-трансляции 27 декабря в 19.00 по Москве. Итак, здесь вы можете найти доступные рекламные материалы для приглашения. Ваши реферальные ссылки, сразу чтобы вы могли получить. Рекламные баннеры Surferner, вообще все, которые есть на данный момент. Рекламные видеоматериалы Surferner, это видеопрезентации. И специальные рекламные баннеры по акции этого розыгрыша, да, чтобы целенаправленно сюда направлять. Мы будем следить за тем, чтобы не происходило никаких накруток. И начисление гарантированного вознаграждения 50 рублей будет производиться автоматически в течение нескольких дней после выполнения участникам соответствующих условий при отсутствии признаков накрутки. Какие именно это признаки мы не раскрываем, поэтому ребята приглашайте нормальных реальных людей, участвуйте в розыгрыше и зарабатывайте вместе с сурферами. Всего вам доброго, берите ваши реферальные ссылки для приглашений и рассказывайте о Surferner в социальных сетях.